Когда я смотрю на все, что происходит, о чем я думаю, представляете, возникла ситуация, когда 90% общества поставлено под контроль правительства. Чего мы и добивались? Когда говорю мы, имею в виду Россию, то есть меня и моих коллег МИД, там наши соответствующие службы, необходимо нацелить общество на решение проблем благополучия конкретного человека, лидера страны. нам связано с разделом компании. И в свое время Порошенко согласился с этим. другого механизма. Это нет, поэтому да, мы должны это сделать, и а мы это сделаем. Как это положено в московском Кремле? Кто этого может не замечать? И еще, посмотрите, вот что происходит. Несколько десятков уголовных дел возбуждено. И милиция, и, и насгвардия могут вернуться на зону не, там, не на год, не на два, не на три. Представляете, нужно ли это? Мне кажется, нет. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия. Ну а как? И еще. У вас своего мнения нет. Я вас прошу подумать об этом.